Он сделал глубокую затяжку, вдохнул дым и медленно выдохнул. Большая часть его лица была скрыта под толстым старым капюшоном, а позади него была только лишь непроглядная темнота. В тусклом облеске трубки невозможно было разглядеть его черты. Он представился бардом, однако никто не поверил ему, голос у него был хриплый и грубый. Было что-то подозрительное в том, что он один путешествовал по лесу, полному опасностей. Однако он предложил рассказать нам историю в обмен на пищу и тепло нашего костра. Не могли же мы оставить его в этом холодном лесу одного? И мы согласились. Мы устроились поудобнее около костра, держа оружие наготове, чтобы применить в случае опасности, и стали внимательно слушать. Ночь пронизывала холодом насквозь. Человек отложил трубку и начал рассказывать История, которую я хочу вам рассказать о тех, кого мы называем богами. Слушайте внимательно, так, будто это правдивая история, очень давно, во времена, которые невозможно даже представить, существовал лишь шар, в котором было заключено все мироздания, и не было ничего, с чем бы его можно было сравнить, поэтому шар был большим и маленьким, темным и светлым, всем и ничем. Спустя 100 миллионов лет, шар начал увеличиваться в размерах и одновременно стали появляться две силы, медленно, но они росли и со временем разделились на белый свет и тьму. Белый свет принял женскую форму и назвал себя Эйнхазад. Тьма же приняла мужскую и дала себе имя Гренкайн. Две эти сущности положили начало новой вселенной и всему, что существует теперь. Эйнхазад и Гренкайн объединили свои усилия, дабы вырваться за пределы шара. В результате их эксперимента, шар раскололся на куски. Некоторые из них взвелись ввысь и стали небом, некоторые упали вниз, чтобы стать основанием. Между небом и основанием появилась вода, а некоторые части основания поднялись и стали землей. Дух Шара, Эфир, также подвергся распаду всего сущего, что повлекло за собой появление различных животных и растений. Создание Генезиса также было сформировано из этого духа, самым лучшим его представителем стали гиганты. Они были известны как мудрые, и разум их был так же силен, как и тело. Гиганты дали обещание веровать в Эйнхазад и Грен Те были довольны гигантами, назначив их хозяевами над всеми остальными созданиями. Это было до появления смерти и настоящего рая. У Эйнхазад и Грен со временем появились дети, не обделенные божественным даром. Первые пятеро из них были удостоены обладанием власти над миром. Старшая дочь, Шилин получила во владение воду. Старший сын, Пагриа, получил контроль над огнем, а вторая дочь, Мафр, над землей. Второй сын, Сея, стал хозяином ветра. Элементов не хватило только самой младшей, Еве. Она стала сочинять музыку и писать стихи. В то время, как другие боги были заняты своими обязанностями, Ева писала поэмы и сочиняла для них музыку. Таким образом, началась эра богов. И не существовало в мире ничего неизвестного богам. Ребят, на этом первая часть заканчивается. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, оставьте комментарий, желательно от четырех слов, чтобы продвинуть данное видео. И если это видео наберет хотя бы пятьдесят лайков, я обязательно сделаю вторую часть истории мира создания Lineage 2.